Пронести факел с огнем зимней универсиады 2019 не только почетно, но и очень ответственно. 20 августа 2018 года был опубликован список победителей конкурсов окелоносов на официальном сайте студенческих игр. Право пронести факел получили жители России, которые добились больших успехов в спорте, культуре, искусстве, образовании и других сферах. Из Казани было выбрано всего 20 человек, в том числе и министр по делам молодежи Татарстана и выпускник КФУ Дамир Фатахов. В списке счастливчиков оказались студенты, магистранты, выпускники Казанского федерального университета. По числу людей в Казани, у меня большая гордость и ответственность, что именно меня выбрали одним из тех людей, кто принесет в Оргольный по улицам нашей Казани. Любое студенческое мероприятие для меня важно, а именно студенческое университет, это одно из таких массовых и глобальных 19 -19 году. Я когда вообще увидел даже заявку, подумал, было бы здорово, потому что я был в килоносном спасете огня универсиады, которая у нас проходила в Казани, а бежал я отрезок в родном городе в Менделеевске. Ответственно на 100%, потому что нас всего 20 человека. Ведущая Универтв и выпускница Казанского университета Гульфия Мутугулина тоже получила приглашение принести символ универсиады по улицам Казани.